Всем привет привет приветишки приветулечки это из гму life и мы с вами сегодня здесь на лыжной базе из гму это кстати наше будущее машина, машина времени нет! Нет! поехали Сегодня здесь мы начинаем готовиться к нашему самому грандиозному мероприятию. Перед сессией оно взорвет ваши сердца и головы. Это будет лучшее мероприятие на всем белом свете. Вы слышите музыку? Я не слышу. Вы слышите музыку? Да! Она здесь, мы уже рядом! Мы готовимся, к вам. Практически начинаем готовиться к нашему мероприятию. Спасибо, мальчишка, за микрофон. Все супер. Сегодня мы начинаем готовиться, ставить, вот покажи оператор. мы начинаем ставить это оборудование. Только все начинаем разогревать. Мы разогреем этот танцпол до 100 градусов Цельсия. Это будет самое шикарное мероприятие, которое ждет вас. Я думаю, это из Гаму Лайф, советуем отзывного и вы. Каждый из вас должен прийти и посетить это мероприятие. Дети из школы. Back to the future. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.